Доброго здравия, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Шанихин. Сегодня мы поговорим о криптовалюте Prism. В, Prism. в Prism существует три аккаунта, которыми мы пользуемся. Первый аккаунт это, собственно, личный кабинет Prism. Второй аккаунт это обменник, через который мы билеты Банка России меняем на призм. И третий аккаунт это кошелек призм. И вот сейчас мы уделим внимание именно кошельку призм, а точнее паролем. Отличного кабинета призм. Пароль можно восстановить, изменить. От NixMoney то же самое. Восстановить пароль можно изменить. От кошелька пароль нельзя ни восстановить, ни изменить. Поэтому нужно очень внимательно отнестись и ответственно к сохранению. К безопасности своих паролей как создается кошелек призм заходим на сайт вот на этот он будет в описании видео сейчас мы это сделаем и нажимаем регистрацию это регистрация как только мы нажали регистрация у нас появились 16 слов мелкими буквами это пароли это, вернее, один пароль, не пароль, а это пароль от вашего кошелька призм. Его нужно первое сохранить в надежном месте в компьютере. Желательно без любых опознавательных признаков, чтобы знали об этом только вы. Можно местами поменять слова, только главное не забудьте сами, какие слова поменяли, чтобы не пришлось потом взламывать свой аккаунт. Потому что если вы забудете, то вы в свой кошелек не войдете. Вот. И второе, переписать его на бумагу, либо на другой носитель, поскольку с компьютера может быть что угодно. Может и программное обеспечение поменять, могут там оно может полететь и все. Если вы не переписали на бумагу и только в компьютере, то у вас этого не будет. Поэтому его копируем, сохраняем, переписываем. И так далее. И после того, как вы это сделали, нажимаете SING IN. Это сохранение пароля. И назначаете себе пин-код. Пин-код назначаете самостоятельно. Ну, назначим сейчас пока вот этот. И да, еще забыл сказать, что вот те 16 слов вы никому не показываете. Но сейчас мы записываем видео. Естественно, этот кошелек не будет нигде использоваться. Вот вы зашли в свой кошелек. И нажимаете вот на эту кнопку. Это QR-код, который, просканировав который вам могут перевести деньги. И чтобы активировать кошелек, вы присылаете первую строку адрес кошелька и вторую строку публичный ключ тому человеку, который вам рассказал об этой системе, пригласил в эту систему. Вот, вот этих двух данных достаточно, чтобы вам могли перевести деньги на кошелек. Ну, чтобы активировать, достаточно одной сотой монеты. 0 0,1 монеты призм. Вот. Не путайте вот этот публичный ключ, который можно давать всем, с, 16 слова, с паролем из 16 слов, которые нельзя показывать и давать никому. Вот, сейчас мы это закроем. То есть, вот эти вот... Двое данных, первая вторая строка, нужны для того, чтобы вам могли активировать кошелек. А вот чтобы посмотреть свой пароль, нужно нажать вот на эту кнопку, ввести пин-код, который вы назначали. Нажать ОК. Вот. И вот этот пароль. И вот когда вы будете давать вот эти данные человеку... Так, не это, это чтобы перевести средства не ту нажал. Вот, когда вы будете давать вот эти данные первую и вторую строку, убедитесь, что вы даете именно данные от своего кошелька, то есть не потому что, к примеру, вы могли зайти сохранить вот эти 16 слов, а потом просто зайти, ну, допустим, нажать выйти и потом нажать снова регистрация и у вас уже будет другой. Вот, и вы, к примеру, его сохраните. Вернее, наоборот, вы тот сохранили, а этот, если не сохраните, то получится так, что вот вы нажмете, там, пин-код введете, и, и так, два раза. Вот, и дадите уже другой кошелек, а сохранили-то пароль от первого, и, соответственно, вот, чтобы этого не было, то вы... Убедитесь, что вот вы дали вот эти данные и сохранили, вот прямо не выходя из кабинета, сохранили прямо вот этот вот пароль. Не этот, вернее, а вот который сейчас. Вот, сохранили, то есть нужный пароль. И этот же кошелек дали. А лучше всего вообще выйти из кабинета и зайти снова, вот SYNC IN, это вход в кабинет, и ввести как раз вот этот пароль. И убедиться, что вы зашли именно на этот кошелек. Так. Вот, мы сейчас зашли на кошелек, который мы первые регистрировали. Вот, то есть, нужно выйти, зайти, и убедиться, что именно этот кошелек. И, и уже вот эти данные вводить в личный кабинет призм. Так, личный кабинет призм у нас вот здесь. Так, данные кошелька призм нажимаем. И вот у меня, например, совпадают. Так, кошелек призм и публичный ключ. У меня, значит, вот мой кошелек. У меня вот эти данные совпадают. Так, заканчивается на HY, и здесь заканчивается публичный ключ на 16. Смотрим. HY заканчивается, ну, можно проверить, естественно. Не можно, вам нужно проверить все вот это, вот, чтобы действительно совпадало. И публичный ключ заканчивается на F16. Смотрим тоже. Ну, если копировать, вставить, то, естественно, не нужно проверять каждую букву. И еще вот один момент пока не забыл. Так, это вот у нас демонстрационный кошелек. <coughs> вот многие еще ошибаются, то есть нажимают не регистрацион, то есть не регистрация, а просто вот открыли сайт, нажали синг in, что-то там назначили логин, пароль, вернее не, не, не пароль, вот этот пароль, к примеру, сами назначили. Вот, а ага, символов символы. Так, синг там, пин-код назначили. Но это и тоже вошли так. Так, назначили, значит, пин-код. Зашли якобы на кошелек, но это неправильно. То есть нужно нажимать регистрация. А синг-ин нажимаете только когда уже у вас есть пароль. Синг-ин нажимаете только когда уже у вас есть пароль, и вы его вводите, ну, точнее вставляете, и входите. Они а тогда, когда только вы открыли сайт и, и пытаетесь назначить. То есть через регистрацию заводите кошелек. Благодарю всех за внимание, всего доброго и всех благ.